Всем привет, дорогие друзья, с вами Блокченнел, и сегодня будем продолжать проходить метро исходу. С прошлой серии мы попали в ДТП на поезде, ну, считай, он застрял, и мы пошли в церковь, и мы спасли девочку с мамой, привели ее к нашему, считай, лагерю временному, и потом пошли там за новыми переключениями, там, зомбарей встретили, там их куча просто кишила, вот и сейчас мы будем искать Аню, потому что она потерялась. Ну как можно его потеряться? Ну я не понимаю. Реально, прошла туда же, где зомбари. Там мы зомбари в плен взяли и все. Вот так вот могло произойти. В порту я встретился с вами. О, с крестом-механиком. Механиком, говорил он, да. Он рассказал о местных хватает. Обязательно вот сейчас возьмите покушать что-нибудь себе. Вкусненькое. Главное, чак там. Через мост, кофе, на а, главное, трое перебор мост. Их а мы до моста не доходили, доходили кстати. Мы ожидать, до моста не доходили. Не такого не было. Волга. А это река в река связь Я ага. уверен, ничего страшного с ней не произошло, но бдительность терять нельзя. Ну да, последний нельзя. последний раз она выходила на связь неподалеку от холмика с какими-то Ан... антеннами. Антеннами? Так, а получается, а мы где? На аккуманты мост Оккупанты? Окупан... Чего? Оккупанты, реально мост. А где мы находимся сейчас? Мы что, в Москве находимся? Мы вообще никуда не, не убирались, да? Чистый воздух. Или мы на чистом воздухе сейчас находимся, получается. А нам надо добраться до оккупанта. Оккупанты вообще где-то Саратове. Нормально. Аж в Саратове. Почему бы нет? Не, ну я-то я думаю, что если мы поезд как-то не починим, то мы до Саратова не доберемся никаким образом. А чё за оккупанты? Чё за Волга? Чё происходит? Это Волга? Чё-то непонятно. Ну, получается, нам куда надо идти? Да ну нет. Ну я... Ну, блин, серьезно, Я не хотел. Я не хочу туда идти. Даже солнечная погода мне никак не... Тогда дождь шел вообще. Как это? Дождь зимой, нормально. Климат совсем... Ага. Шизанулся. В тех квадратах. А тот тут что-то говорит. Ч творится? Я пойду льду В смысле? Да я по сказал хочу пройти, а он сказал нет. Я не хочу. По льду нельзя пройтись, получается. Офигеть. Нормально. А почему? Ч происходит? в смысле? О, на лодочку сразу. Прекрасно. Вот, блин, а ну, там сейчас могут быть и зомбари, и вот эти вот и хамелеоны. И кто угодно может быть сейчас. Там кто угодно, там непонятно, кто может быть. Зомбари там идут вроде бы дальше немножко. Блин, вот эта погода, конечно, солнечная. А, очень хорошая, но, блин, не видно нифига теперь. Вот что ты сидишь? Ну, сидел бы ну, там где-то другом месте. Сидит, блин, ну, как страж. Нифига Нефигать, они креветку завалили. Вот это плохо. Патроны трачу лишние, реально. Вот сейчас как начнется охота за мной, мне хана. Вот прям чувствую. Охота будет сто процентов. Я был. я спрячусь в домике, все, вы меня не найдете больше. Пистолет на чё прям поменять? На дробаш? Серьёзно? Вы хотите, чтобы я обычный пистолет? Да нафиг мне надо, я в прошлый раз менял ее. Так, чё это? А чё это за фон... Это чё за будильник? А, спать? Нет, не надо спать. И чем спать? Не, ну, Раньше функции функции такой не было. Что можно поспать? Не, я спать не хочу. Собрать. А, нельзя, ну ладно. Так, это что? В смысле 38? А что я другое не могу собирать Разобрать? Ну, мне нечего разбирать вообще. Это что пульки? чуть это такое? Нет, это гранаты, походу. Какие-то... Это не пульки ни хрена, это что? Стальные шарики. А... а, да, это боеприпасы. Нифига себе. Понятненько. Это что, починить? А я не могу починить. Или могу? А, все, я починил нормально. М -м, починить. А, у меня нет... Вообще ни хрена нет, получается. Установить. Ага, как? Каким образом мне установить должны? Компас показывает. Да мне, конечно, офигенно. Но... Это, конечно, офигенно, но... И чё вы хотите сделать? А как его... То у меня нет, наверное, деталей каких-то. Калаш. Калаш. Ну да, допустим. А как я должен это сделать? Блин, ну это сложно, сложно вообще. У меня нет никаких деталей. Мне надо детали искать, короче. А, так я установил уже? В смысле? Я думал, это да, отдельно как-то делается. А, ноль патронов. А чё я не могу жарики использовать? Эээ, в смысле? Как так-то? Я шарики мог использовать раньше. Блин, ну это говно не стреляет, ни хрена. Да, блин, а шарики почему я не могу использовать? Чем они хуже? Блин. Ну и чё у меня вот же от НДН? Но задание само написано. Там надо здесь быть. Вообще привет. Именно здесь надо. Вот флаг есть в США. Ох ты нифига себе. Внезапно. Как это я даже не ожидал. Я просто шел, шел, провалился. Ну, в принципе, как и она. ⁇ -мо ⁇ а я думал, что надо делать? Что с антенной там? Возле антенны что-то говорят. Я думал, я же говорил, что в бункер надо пробраться. Но как? Там же закрыто. Вот, кстати, двери эти. А прикинь, а если я вообще целую ночь, она тут лежала, получается? Это нормально? Даже мой два дня. Я мог вообще тут три дня сидеть, ничего не делать. И не есть, ничего не спать. Ну, только спать, и все. А так, в принципе, всем наплевать, да, вообще? А как там зажигалка? В смысле зажигалка на какую? А на L? ну ладно. Это уже забыл. Ага, закрыто. А чё мне может помочь как-то? Нет? Чем мне делать? у это, это для чего-то полезного пойдет Так, мне это конечно не нравится все Все вот это обстановочки, я фонарик включу. Блин, такая, вот так. Ч за заброшенный бункер каких... Сороковых каких-то вообще. Чё за фигня? Так, открой. Да в смысле закрыто? Тут никого нету. А навесные замки на некоторых... Были. Это чё, кролик? и кролик-мутант. А это чё такое? Это... А, она не рабочая, да, уже. Ясненько. Это тоже что-то споломано все. Странно. Ничего делать не вообще. Здесь. А это нельзя собрать, нет? Бочки какие-то, чел валяется. Капец какой-то. Что тут вообще надо делать? Я... О, какой-то дебил. А что он тут делает? Это бомж, это бомж Валера, короче. Пробрался в бункер, тут живет. Ну-ка, ну, ну, ну прости, потревожили тебя. Ну, ну что ты тут, блин? Сидел, ну, ну это реально бомж Валера, будем называть их. Ну, потому что ну, бомжи Валеры тут живут в заброшенном помещении. А ты как тут забрался, а? Это его друг, короче. А друг поживее оказался фильтр заменить окей ты охренел короче тут бомжи живут они настолько тупые серьезно а сколько их там вообще я не понимаю а -а -а -а, что такой тупорылый? Ты один остался, ты в курсе, нет? Ты сейчас дохнешь. О, успокоился сразу. Понял, что он уже один остался. Тебя это не спасет, мужик. Блин, в смысле? Как я не могу прострелить? Давай, охренели, он спрятался, он самый умный остался. Или нет? Да-да, походу, я даже не знаю, где он находится. Он самый умный, получается. Из этих дебилов. В смысле? Ты чё, бессмертный? Он самый умный и бессмертный самый. А, он сдох. Откинулся все таки да? Я же говорю, уже недолго ты будешь жить. Откинулся все таки чел. Все, откинулся таки. Вкинулся и откинулся, короче. Но мне надо все равно как-то выбираться отсюда, из этого говна. Че, менять надо? А это забыл, что у меня есть еще одна. Хрень. Надеюсь, их больше не будет. Реально задорали. Сколько вас тут вообще? Миллиарды. ты умрешь нет ни хрена себе ты умный да попадишь ты ну умный на но... блин умный реально я тут ничего не могу сказать это я тупой да хватит его убивать убивай его задрали Дебилы, я уже на вас патронов, знаете сколько потратил? Тупорылые дебилы, а? Вы понимаете, вы тупорылые вообще? Все испоганили вообще. Откуда вы, вы такие беретесь, я не понимаю? Берутся ж такие дебилы? но я, я вообще не понимаю. Откуда вы такие беретесь? Где вас таких берут, а? Рождают вообще. Я вообще не, не в курсе. Пётика завалили, ну все, вам хана, я отвечаю. Они песика завалили, ну это вообще капец, это край. рай. Все, их надо просто валить по полной. Даже жалеть не буду. Раньше жалел типа такие несчастные, бедные, все, вам хана, я не буду вас больше жалеть. Мое терпение все, край, все, обошлось. Давай включаем свет и вы сдохните все. Спецназ, вызову ему хана, реально. Я отвечаю. Кто-то мой лезет, а? Все. Фильтр. Не, ну фонарик все равно нужно одевать. Фонарик нужно одевать, обязательно. Это как шапка зимой, тут нельзя без нее. О, патрончики, нормально. Тут, короче, жил, чел какой-то жил. Патрончики имел, и молодец. Ну, все равно вот сдох. Да блин, а где выход? Я не понимаю, что мне делать надо? Она на замке. В чем прикол? Почини эту хрень. Или не, или она работает? А, не, она работает, они да работают, что ты. Куда я поехал, а? Тут все наркоши? А как это я покрутил, они прибежали. Не, ну я в курсе, что они наркоши еще те, ну блин. Ну нельзя же так делать. Да не, наркоши даже такую хрень вытворяют, серьезно. Да, наркоши те еще дебилы, но не настолько же, ну. Они прям вообще никого не чадят. А мне надо выбираться как-то. Блин, я запутался тут, короче, у них нормальных ходов тут. Это я себе заберу, это для Зельки все хорошо. Это для Зельки все, не думайте. Фу, я всякую плесень забираю, не, это для Зелик. Крысы, ну крысы вы хотя бы не. Агритесь. Спасибо. Еще на крыса патроны не тратил, ну это уже вообще. Я хотел на этих просто рукопашку завалить. Боксёр, я же боксер, почему я? Ладно. Я решил обойти. Я не я не ищу еще легких путей. Я сейчас по своему делаю, по сложному, по хардкору. Зачем я вот эти? Мне надо не открывать дверь Я сам найду выход. Я не знаю. Вообще в шоке. Так, склад или какой-то могильник. Да не знаю. И склад и могильник и все вместе. А как вы, пацаны, сюда пришли? Я не понял. Как вы прошли сюда? Так, собрал. А вот это можно собрать? Ага, конечно. Задыхаться буду. Ну ладно. О, нормально, собрал. Так. А почему у меня тут столько зелек? Я офигею просто. Нафига они я их таскаю вообще? Если они не используются. Окей, все, я тут немножко себе аптечек наделал. Патрончиков, ну так. Будем, короче, шариками бросаться. Вот и поговорили. минус 2 юху. короче ну я и они мне не пропустили я у я уверен что устал бежать да конечно физкультуру ты прогуливал и уверен или у вас ее не было вообще на ну, не удивлюсь ее не было уже так бегать надо еще уметь конечно все, я пришел, короче. Все там хорошо, они как-то выберут у сами. Старик уперся, не хочет брать Катю с Малой, она врач еще. И че, старик рехнулся, ну и сейчас я с ним поболтаю. Сейчас мы с ним поболтаем, он уже совсем уже двинулся. Так, давай, что ты там не хочешь опять? Кто это за, что это, А, ты тут а крановщик был, да? Помню, помню, о чё... чем? Да вижу. Что такое? Ну Заставь. правильно. Так куда? Ну давай садимся. Что ты там не хочешь кого-то брать? Я не понял. Ты что, офигел совсем? В перебраться на мост по реке регулярно ходят караваны. А, мостовики с ними а, видом торгуются, мы скрытно проникаем к ним, пускается техника моста. По словам Кати, механизм в порядке. А, сработаем быстро и мостовики нас не остановят. Мы посмотрим. А если попытаются, мы переправим в любом случае, если бы эти мраковые бесы там себе не думали. Хотят кровь и получат. Остается только посудину там что-то. Нифига, тебя как ты тут быстренько уже пришел. Или это не он? А, это не он, по-моему. Я думаю, они уже пришли сюда. Да, а что ты хотел? Это суровые спартанские условия. А вот так вот? Как и Артемку, что нет? Артемку тоже 6 лет так же размещали, и никто не возмущался. Да, нельзя. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валить? Ну не, мама, есть. Ну куда вместе поедем, а что делать? А что делать-то? У меня в терминале дрезина припрятана. Дрезина? А что сложно просто разобрать вот это вот... Куда мы врезались, я не понимаю. Ну что там палочки какие-то и камни, ну можно в принципе ломом выбрать и все, все будет нормально. Да, черт, Если... так такие есть я не леплю, он она сидит прям перед нами. А что мне делать, блин, мне тут кроме этого нету. Я вот этими дебилами больше не хочу стрелять, мне уже не надо, мне надоело это все. Патроны из каких-то, блин, говна стрелять я не хочу. Какими-то камушками стрелять. Зачем мне она надо? Ну, ну, понятно. А что это? Ар ароматизаторы какие-то? и что это вообще? Предохранитель странный. Не, ну я на дрезине не ездил, так я не знаю, что это. Не похоже что-то, ни на это, ни на то. А можно ножи забрать, нет? Нельзя. Жаль. А чё там у тебя есть какая-то пушка, нет? Я тебе моя мастерская. А, мастерская. Ну там ни хрена у меня нету для мастерской твоей. Всё... О, есть! Ни хрена, сегодня мастерская получше, оказывается. 90 патронов. У, -у, -у, у нормально, Живем, просто живем. А я думал, что за говно там? А там говно полное. Тут у него мастерская получше в разы. Во, у него намного лучше. Ух, ни хрена себе, красавчик вообще, офигенно у тебя мастерская, пятью ну, просто дам. Патрончики сразу по появились, а то я хожу без патронов как дебил, блин. А тут как 90 ни хрена себе. А мы вот я еще больше могу налепить, а? Может быть это не предел или предел? А мне не, не, а, не пускает, ну ладно. Так, ага, тихоря, а что в тихоря вы хотите сделать опять? Ч ⁇ техаря ты хочешь? Да. Так, ладно, вы там занимаетесь. Я попробую еще немножко патрончиков наделать. А, нет, это а максимум, блин. Я думал, после перезарядки там еще появится место. Там же можно еще больше. А, там нет, там еще 20, а? блин. Ботянь? Такой батянь, он такого это же возраста как и ты. Ему тоже лет 50. Ну а делать? А чем мне это делать, а? Мне же дрезину надо что то заниматься. Дождик, нормально. Зимой. А чем мне это делать? Вы можете мне сказать? Какую дрезину? Так, хорошо, я без вас. Куда мне идти вообще? Где это? ⁇ -мо ⁇ это пешком мне туда хреначить? <толкнувший> это получается не по рельсам, прямо, потом налево или как? Нет, ну нет, не налево, нет. Ну чуть-чуть налево, потом еще дальше идти. <толкнувший> не забывайте сохранять игру. А как сохранить? Я не могу <толкнувший> сохранить. Быстрое сохранение. Ну окей, сохранил. Ну сегодня по пути кто-то убьет. Я чувствую... Да, но мне сейчас как раз мишку надо искать. А что происходит? что, что мне это не нравится. Мы противогазные дети. А я еще виноват, что ли? А чё ж такая погода говнянская? Мне молния хреначит. Дождь идет и какие-то дебилы рычат. Та да мне насрать на ваши гитары. Мы вообще, я, кто тогда... это опять? Да не буду я это оружие прятать. в любой момент могут убить. Чё, ладно, я что, убьет нахрен кто-то? Кто? Кто стреляет? Вы чё, охренели там? Куда мне идти? Мне надо идти дальше, я ничего не смогу сделать. Извиняйте, а ч ⁇ там завод какой-то стоит? Кто меня плюется опять? Вы охренели? это радиоактивный дождь идет, что ли? А как не вообще выбираться отсюда? Там паровоз какой-то был. Это кто? А, нет, я думал, это уже кто-то другой. В смысле патроны закончились? В охренели. Вс, я твоего друга убил лучшего. Вс, я твоего ду. Кто это? Опять драконы какие-то? А это по плану было, да? Или нет? Это, наверное, по плану. Попробуй только мне еще раз убить. Охренели. Нет, это по плану, походу, было. Не, это все по плану. Не может быть, чтобы это. Опачки. Меня сейчас туда что-то не выбер, не выбросил. А, ну ладно, хрен с ней. Ну пускай будет, но я не знаю. Не думаю, что она мне прям, прям понадобится. Князь, ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? О, дождь закончился. Фу, наконец! задолбал эта питерская погода. Ну московская какая разница в принципе. Так, вход в терминал, как я понял, с воды. Чаще там пристань, лодка видно. Светочи постарались. Ну видно что да. Заправка там бандиты, все ж ловят. Я понял все. Короче, нам надо заправку надо идти. Все. А, глянь, ну, там сзади, там одни пленников держат. То ли выкуп ждут, то ли... Что, ну, зимываются над ними страшно. Я у бати три раза разрешение на глазку <музык> запрашивал, но он ни в какую. Походу, там очень страшный. <смех> <смех> <смех> Не, ну там завод, по-моему, реально. Какой-то завод. Просто по трубам видно. Не только заправка Но получается. Но ну, я вижу, я его ты уже ты видел. Не Там не, не только снайпер есть. Мост сидит в их носа не ну, да, страшно, страшно. Тут, их будем, ну ладно. Конечно, когда выдвигаться тебе решать. Но в темноте обойти бандитов будет попроще. Ну я, я, да, не знаю. И ч ⁇ опять дочь пойдет, да? А можно через... Нет, нельзя. не выгнали, короче. Морельно пусто, вон пусто, серьезно. Понятно. Так, а мне получается через л ⁇ пойти. Ты можешь их хотя бы убить? Опять дождь. Да почему, когда я выхожу, дождь идет? Ага, -а, там обанпосты, ну да. Блин, там еще какие-то дебилы. Мне это вообще все не нравится. Очень. Вот прямо вот туда идти. Ну там, конечно, там все есть. И ящерицы, и... Хамелеоны, и крысы, и все, блин. Крыса людоеды именно вообще. Необычная крыса. Обычный крыса кр крыс не будет меня трогать. Зачем им надо надо? Не надо вот. А, так я тоже могу убить, но я не буду. Получается вот туда. Вот именно прям туда, вот туда прям, вот туда. Ну ч, угорать, они все ходят. кто повесился, ну согласен, тут выдержать такое невозможно. А реально кто-то повесился уже. Мужик убежать хотел, не убежал. Блин, радиация очень жесткая. Пермой радиации просто шалит. Ой, мне плохо, походу. Это радиация так? Да ну вас нахрен. Почему я сейчас радиацию сдохнуть? За процентов нападут, я уверен. Да быть такого не может. Реально, мне радиация так неплохо... под Поднамазывал. Вот именно туда. Вы знаете, что там может быть вообще? Все подряд. Это реально завод, походу, заброшенный. А вон заправка, кстати. Что-то кто-то летает здесь. Блин, сейчас какой-то махач будет, отвечаю. А это бандиты. Бандиты? Ты лодку причал отогнал? Нет. Блин, тут еще бандиты ходят. Не, ну он рассказывал, что бандиты тут есть. Блин, ну вам что, мало этих дебилов? и еще тут бандитов будете. Вот нам именно прямо туда надо. Ни хрена себе, терминатор идет какой-то. Вс ⁇ внутрь прорвался. Убил. Ты я в голову стреляю. Убил, прям голову. Я тоже лучник. Ни хреновый. Я, братан, убил. все вы тупые. зачем ты куда стоять о еще зомбари против меня да они зомбари натравили на меня по кругу ничего мало что ли Тут еще горилла, что ли? Это да, ни хрена себе. Они похуду реально зомбари натравили на меня. короче уходим хрень какая-то серьезная не мне не, не нравится все все я ухожу Мой, вот, тут кто-то есть нормальный адекватный а тут уже никого нету кто-то ушел картина ага, я понял верующий тут да чё вы пристали я вообще в доме все я в домике <смех> я все в домике че вы меня хотите убить офигевшие я тебе отвечаю просто офигевший они у тебя в дом уже ломятся просто не понимаешь что я а нельзя блин тогда зря конечно потратил аптечку и чё а чё ты сделаешь а короче у них там свой э, махач намечается у них ну это их не дело принципе правильно и чё я буду отвлекать у них веселье свое там а я поплыл короче мне по карте куда надо плыть? Надо... А у меня тут прям туда я понял. На завод, короче, завод наверное, да? Какой-то. Похож, просто очень. Да давай плыви, что ты? Застрял. Так, это что? А, что это про? Что это? Электроборец? Что-то тут буквы какие-то стертые кто-то повесился. Ну, в принципе, не выдержал, короче, чел. Не выдержал работать на этом спиртоводе. Что-то радиоактивное кажется мне. Мне это уже не нравится. Если тут радиоактивное что-то, то мне это уже вс. Ни хрена не нравится. Так, мы приехали, получается. Или нет. Или направо еще надо. Так, можно по тросу подняться, почему бы нет, да? нифигасе ну, нифига себе все прям встречают гости, но ё... Ну немножко что-то капает. Ну, немножко что-то, да. Что-то вообще лавы. А, нет, огонь, огонь, ага, факел. Значит, тут кто-то есть живой. Еще один повесился. Еще один не выдержал, короче, вот этого всего. А, опять эти бомжи. Так, я приехал, получается. Они а встречают, да? А он пулемет. -мо, что происходит? Так, не сюда получается. Я причалил, короче. Что-то мне это не нравится уже. Какие-то зомбари бегают. Интересненько. Сейчас будет что-то интересное. Чувствую. Патрончики дай. Дай. А как мне? А, да, сюда. Это я себе заберу, да. Это тоже. И под... консервные банки тоже нужны будут. Радиоактивность, наверное, будет теня. О, нормально. Или нет? Нормально все. Хватит себе. Я думаю, хватит уже. Фигарится. Рин уже задрал. Да ты да, да, да, вообще болотный монстр, по-моему, какой-то. Даже даже на зомбаря не похож. Ты сдохнешь здесь. Как свои друзья? Как, как твои друзья сдохнут здесь? А ты чё, думал, что это будет по-другому, нет. Ты по, по, ты по своим друзьям пойдешь. Я уверяю. Реально, завод какой-то. Я вообще. Ну что за бред? Какого хрена мне сюда надо было идти именно? Так, тебе сюда надо, да? Запретная зона. Да я плевать хотел найти запретные зоны. Да, блин, почему? Я ж люблю запретные зоны вообще. Не разрешают, офигевший совсем Так, это контейнер какой-то А, так он рабочий, нет? Не, он тут из уже у да, я не уверен Но, то что он рабочий А что делать? Да, вот это что-то... А, да, точно Тут же есть какая-то фигня Крутит. Крутилка, короче. Прикол. А я не знал даже об этом. Ага. А, ну теперь все понятно. Короче, тут 100 действий надо сделать, чтобы... пошел туда нафиг. Не лезь сюда. Я тебе сказал нет. Я сказал не лезть. Сюда. Никогда. Откинулся? Смотри, какой живучий оказался. Не откинулся. Да, вместе с мужиком. Мужиком лежит, да, правильно. Меня не надо трогать, мужика же, короче. Беспокой. Мне не надо. Нет, не надо выбрасывать. А что это? А там больше патронов? 60. Вроде побольше, нет. Нет, тут побольше. Да и он убивает побыстрее как-то. Меня прям видно, что он убивает с двух пули, с трех если метка попадать в голову. Ну если я такой не меткий, то и с 20 можно не убить никого, но так в принципе. Блин, ну задолбал ты, ну. Ох, нихрена, опять крокодил приплыл. Нормально! Все, хана. Крокодил здорово Капец какой-то, какой ты Артемка неуклюже, я офигею от тебя. Артемка просто вообще у нас шизанутый. Как можно такое натворить было? А? На пэже, ну, ну так надень, что ты не надеваешь. Бессмертный такой, да, оказался. Вот мужик тоже думал, что он бессмертный, И сдох. И этот тоже, блин, тут одни трупы. И этот сдох. Да смотри, какие бессмертные мужики вообще. Как бы, ну, возомнили себя, да? И сдохли. Да неудивительно, потому что я какую-то жопу залез. Я вообще не понимаю, что как я тут... Что мне делать здесь? Сигнал пропадает. Я вообще в шоке, что происходит. Тут не только сигнал пропадет. Сейчас Артемка пропадет, и если... Будет тупить дальше. Два выстрела. Главное, чтобы его близко подпустили. все остальное насрать. Главное выстрелить вовремя. Остальное уже, как говорится, на потом. О, это и ты? Это ты, мужик, да? А мужик отдыхает, короче. Ч прием-то? Я сдох. Здорово. Нате прием закончен. Э -э, Мойте, уходить нафиг отсюда. Прием ни хрена себе у вас тут э -э, вечеринка что ли? Да ни хрена себе, что тут творите вообще? Что вы вытворяете? Нет, не надо мне бросаться камешками. Ты сдох Не, ну хватит мужик, мужику ну Сколько можно, а? Но тоже не смешно, реально Ш Посмеялись и хватит Вот серьезно Все, ты сдох Ни хрена себе Это вообще мутант какой-то хватит хватит я бы я все я, я пошутил ну мужик, я пошутил вообще-то ну хватит ну серьезно ну, хватит да я тебе в спину выстрелил знаешь как больно в спину я поцарапал спину мне больно было просто я чуть не сдыхал от а тебе вообще насрать на все да ты умрешь нет сегодня это что-то что-то это растишку наелся что ли я не понимаю что его так разнесло просто Ч ⁇ ты бросаешь, иди нахрен. Тебя еще не хватало здесь. Бросается он называется, блин. Задолбали уже, серьезно. Я уже не могу. Сколько можно с ними, а? Они просто бессмертные. Так, не сюда точно, нет? Да. Фу, задолбали. Ну, серьезно, сколько можно уже? Я просто уже спотел полностью. Я вот хочу уже закончить прохождение. Ну, не, ну именно на сегодня. Не, реально уже задолбался просто. Ч ⁇ ты, что ты? Да мне на сара, что там теряют тебя? тебе? Блин, это заплохо. Нет связи, ну нет связи так, значит, нет связи. Что делать? По что поделаешь уже? Нет связи так, нет связи. Придется без связи как-то общаться. Так, тут противогаз не поможет. Опять эти дебилы повелезли, да? Я думаю, что мне пока пора уходить. Ни хрена себе. КИТ! Да нет, это не крокодил. Это кр... крокодил-переросток какой-то. Это кит настоящий самый. -мо, моё чё творится в этой игре? Я просто в шоке. В Far Cry такого нету. Да, Far Cry наркомания происходила, но ну, не настолько же, ну... Ну, серьезно, так... Тут просто бредятина такая, что вообще... И, к... и крокодил, и кит, и зомбари, здорово. И еще какие-то дебилы, а. Да иди ты нафиг. Он такой вид сделал, что он вообще меня не знает. А может он меня реально трогать не будет? Че, реально? Мужик, ты уходишь? Вот этот не очень уходит. Я тебе не верю. Ты меня хочешь убить, я знаете? Вот это точно хочет, мечтает прям меня уже убить и съесть. Ты чё охренел кирпичи ворует с завода, фиге ужин. Все, ты уже ходить не может, набухался, пши просто. Как тебе не стыдно? А? Да ну вы их чё угорайте? Нет! Они не отбрасывают, короче. Зомбари хитрые, короче, это очень опасно, когда зомбари хитрят и меня как-то сталкивают, это очень плохо, кончается Просто, я в шоке Тут сохранений, короче, нет, я захочу сейчас закончить серию, я, скорее всего, буду опять заново это перепроходить Ну, в смысле, не понял, где я Ты чё, угораешь, мужик? Короче, мы будем серию, походу, заканчивать все, не, хватит с меня, ну ты дебил, ну давай ты еще попросать мне каким-то. Не докидываешь, плохо, каша мало ел. все, все, надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.